Всем тихой ночи. Возвращаемся к нашему традиционному голосованию в комментариях за разные темы из мира SCP, которые мы еще не обсуждали. В прошлый раз больше всего голосов было за группу из немецкого филиала SCP под названием 4. Рей. Это уже вторая тема сайта SCP на немецком языке на этом канале. Первое было про Штази. Хорошо, что немецкие довольно неплохо переводится гуглопереводчикам, Да и некоторые тексты уже есть на русскоязычном сайте. В один прекрасный день люди, работающие на фонд, вошли в руины статуи здания спустились там в подвал и увидели в нем заброшенную лабораторию только вместо колпа или сложной техники там были различные предметы, относящиеся к магическим ритуалам. Среди прочего, на полке стояла папка с ветхими документами, сильно пострадавшая от пожара. Когда агент фонда взял ее в руки и открыл, он увидел, что в ней появляются и пропадают страницы. Сама папка была записями некоего господина Раса, который, похоже, занимался какими-то достаточно брачными делами в этом месте. Из записи стало понятно, что Расс когда-то служил нацистской Германии, но в один прекрасный день его руководство посчитало, что он слишком опасен, и попыталось его убить. Опасным его сочли, по всей видимости, не просто так, потому что все посланные за ним люди стали жертвами его темного искусства. Однако это событие вынудило расы бежать и прятаться. И свои эксперименты он продолжал уже в тайном логове в течение десятков лет. Эксперименты мистического толка, конечно же, что для немецкого филиала вообще довольно типично. У них там половина связанных организаций занимается магией, и существенная часть объектов связана с каким-нибудь колдовством. В своем укрытии Рас сидел безвылазно. ближе к 70-м годам. Он попытался выйти на контакт с 25-й секцией Штази, занимавшейся разными мистическими делами. Однако ничего путного из этого не вышло, кроме того, что он узнал обо всех аномальных явлениях, с которыми Штази имела дело, что помогло ему в дальнейших экспериментах. Также он приобрел там одного сторонника. Один из сотрудников Штази был завербован им в ученики. В результате своих изысканий раз то ли создал, то ли вызвал существо, которое он писал, как состоящие из гнили зубов и тьмы. Тварь определенно демонической природы, и похоже, это было именно то, с чем Раз был готов работать. Одним из первых его созданий было SCP-077-DE, существо, на первый взгляд являющееся человеком, однако способное за несколько секунд превратиться в паука, который может убивать своим ядом и паутиной. Раз запустил несколько таких монстров в гей-бары, где они убивали посетителей, пока не были обнаружены фондом и не помещены в камеру содержания. Путусторонние демонические паутины, пауки. Видимо, особенно понравились мистическому экспериментатору. А еще он обнаружил, что невидимые пауки ползают буквально повсюду. Это отсылка на другой объект немецкого филиала SCP-023-DE. По сюжету этого объекта, молодая девушка купила себе очки и сразу же бросилась под колеса трамвая. Оперативников фонда заинтересовал этот случай. И они, изучая это событие, обратили внимание на купленные жертвы очки. Оказалось, что если их надеть, станет видно, что повсюду ползают пауки, которых невозможно увидеть другим способом. Объект SCP-023-DE настоящий ужас арахнофоба. раз разгадал секрет их невидимости, после чего начал наносить на все творения свой невидимый символ в виде цифры 4 буквы R, а также различные мистические руны. Увидеть эти символы может только или сам раз или обладатель очков из 23 объекта немецкого филиала. По всей видимости, общаться с одними лишь демоническими пауками разу надоело, и он попытался связаться с другими организациями немецкого филиала SCP. На дворе тогда уже была современная эпоха, и технологии типа компьютеров-роботов произвели на колдуна Ретрограда огромное впечатление, потому поначалу он связался с RaptRing, немецкой версией Anderson Robotics, которая делает аномальных роботов. Плоды их сотрудничества вскоре захватил фонд SCP. Впрочем, это было несложно, потому что когда мог фонда вошла в заброшенный склад, бойцы обнаружили лишь помещение, заваленное разным хламом, и там, в шкафу, с надписью «Неудачные проекты», лежал небольшой боевой робот, который, как оказалось, был одержим низшим демоном. Вещь эта оказалась довольно бестолковая, так как демоны и искусственный интеллект постоянно конфликтовали друг с другом. Но тем не менее, она была поставлена на содержание, как SCP-098DE. Еще один подобный объект это SCP-102DE, тоже боевой робот, который Раптор пытался делать вместе с расом. На этот раз идея была в том, чтобы робот мог использовать черную магию. Но что-то пошло не так. Рас потребовал, чтобы робот мог распознавать расовую принадлежность противника. В ответ на на что Раптор прекратил с ним сотрудничать, видимо, заподозрив в российских взглядах, которые тот не слишком-то искрывал. Колдун-расист еще какое-то время пытался создавать что-то связанное с технологиями. Вот, например, сделанный им компьютер, призывающий адские сущности. Он хранится в фонде под номером SCP-084DE. Однако вскоре он понял, что все это не его. После этого раз решил, что у него теперь самостоятельная организация. Своя собственная империя под номером 4 с учениками акалитами и мрачными ритуалами. Несколько экспериментов понадобилось расу чтобы создать себе помощников представляющих собой двух полулюдей и полу -полудемонов. эти существа обладали огромной физической силой и были настолько опасными противниками что фонду потребовалась мощь нескольких мобильных групп чтобы поймать их и даже когда обе твари оказались в камере содержания SCP-097-DE это было лишь началом новых проблем фонда потому что существа регулярно сбегали да и само по себе их содержание оказалось делом непростым поимка демонов судя по всему помешала планам раса и с этого момента он пытался общаться с фондом SCP. В папке с документами, с которой все началось, стали появляться письма, адресованные непосредственно сотрудникам фонда, в которых тот пытался убедить сотрудников тайной организации в том, что он не злодей и что не считает фонд своим врагом. Сам фонд, однако, так не думает и создает отдельную МОК под названием DE11 Faust для ловли связанных с расом объектов. Про эту МОК есть отдельный хаб, состоящий из шести рассказов, вернее, пока из четырех, так что завершение этой истории, Истории только ожидается. Фауст — это небольшая группа, состоящая из шести человек, каждый из которых имеет опыт встречи с демоническими существами и готов поймать и доставить в камеру содержания любое творение расы. И именно об их приключениях и повествует этот отдельный хаб какой-то момент раз стал набирать в свою организацию учеников, которых посвящал свои темные дела. По большей части о них мы узнаем из объектов немецкого филиала SCP. Так, когда работники фонда поймали SCP-094-DE, состоящий из разных несвязанных деталей человеческую фигуру, способную двигаться, ее оказалось возможно допросить, так как объект проявил возможность письменно отвечать на вопросы. Из допроса стало известно о послушнике Строме, создавшем это существо. Стром поместил душу человека в кучу металлического мусора. И таким вроде бы больше штази занимается. Так что, скорее всего, послушник Стром это тот самый сотрудник штази, которого раз когда-то завербовал. А послушники Строме мы слышим не в последний раз, потому что в итоге ему удается создать огромный корабль призрак, подняв с морского дна линкор Бисмарк, затопленный в ходе Второй мировой войны, после нескольких крупных морских битв с британским флотом. Фондом эта сущность зовется SCP-053DE, и придумать эффективный способ содержания морского монстра в SCP так и не смогли он ходит, где-то по Атлантике, топя корабли, не относящиеся ко флоту Германии. В рассказах и объектах упоминаются и другие послушники, но они не делают ничего особенного. Что же, вот и еще одна организация немецкого филиала. И как обычно, следующее подобное видео будет зато явление из мира SCP, за которое наберется больше всего комментариев под этим видео. Всем пока!